Приветствую всех! Это второй урок по нанесению урона нашему персонажу. И сегодня мы сделаем то, что когда у персонажа остается мало здоровья, да, у нас будет э, проигрываться э, то, что у нас будет моргать экран, да, то есть сейчас он у нас моргает, когда мы получаем урон. И если у нас будет э, мало здоровья, да, то... То у нас экран просто будет моргать так и как нам это сделать опять же мы можем сделать это анимацией и я думаю давайте мы это сделаем как раз таки анимации так и для этого нам нужно будет открыть окна timeline window Animation. так создаем анимацию давайте лоу хп открываем создаем трек для нашего image damage и здесь нам нужен render opacity Так, рендер opacity. Давайте Create K. Запись ключей. Так, рендер opacity 0. На 0.25. Давайте мы сделаем рендер opacity 1. И на 50 мы сделаем рендер opacity 0. То есть у нас будет вот такая вот анимация. Так, и теперь давайте перейдем, так, снимем запись ключей, перейдем к персонажа и мы здесь можем уже заменить наш таймлайн да, к примеру на анимацию то есть нам не обязательно использовать этот функционал мы также можем использовать а, анимацию берем play animation forward и находим get low hp animation Компайл, так, low HP, uh, damage screen, компайл, save, компайл, save, нажмем play, зайдем сюда, и мы увидим то, что да, у нас в принципе тот же функционал, но создан анимацией, выходим, и у нас перестает наноситься демедж так и теперь давайте сделаем следующее перейдем в он граф дэмэдж скрина set render opacity нам не нужен мы возьмем здесь held если held меньше нуля Бранч. Точнее, меньше не нуля, меньше... Давайте меньше 50. То мы будем запускать таймер. А, так, давайте сделаем... Кастомный эвент от кастом эвент. таймер они где мы будем делать play animation нашего low хп play animation target c uh, forward play 1 так переносим сюда set timer by event и сразу сделаем clear timer но clear таймер мы будем делать по фолсу, то есть если у нас здоровье мы восстановим да, у нас будет больше 50, то тогда мы закроем таймер и не будем наносить, точнее, показывать то, что у нас мало здоровья. Так, жмем save. В принципе, мы все сделали. Теперь нам нужно вызвать этот event персонажа. Damage screen set render opacity damage и подключим наш health то есть наше здоровье compile save жмем play теперь давайте зайдем сюда подождем пока у нас будет меньше 50 как вы видите да у нас здоровье меньше 50 и у нас сейчас наносится демач точнее демач не наносится но у нас показывает то что у нас мало здоровья то есть мы можем также так демач скрин скорость поставить на 0.5 то есть половину уменьшить скорость и давайте в тест Damage, бейс демедж, будем наносить 15. То есть вы видите, да то, что сейчас у нас а, якобы на а, мало здоровья, и у нас Мигает экран, тем самым показывая нам, что нужно воспользоваться аптечкой. Ну и давайте сделаем такую экстренную аптечку в персонажа, к примеру, на один. Мы будем брать наше здоровье, будем делать плюс, плюс, ну давайте тоже плюс 15 и запишем это здоровье. И также сделаем print print string. Так, compile save, жмем play, становимся, получаем дамаг. жмем один, пятьдесят пять, семьдесят, восемьдесят Единственное, что да, мы э, не передаем информацию о том, что у нас на данный момент. Да, то есть нам нужно снова получить дамаг, чтобы показать, что у нас восстановилось здоровье. Поэтому нам нужно будет сюда э, также получить этот ивент. и указать ему то что мы на данный момент восстановили здоровье да и мы можем уже снять индикацию дамага так у нас 40 дамага мы восстанавливаем и как вы видите да то что у нас индикации больше нет снова можем получить дамаг мы ходим у нас есть индикация, снова нажимаем, восстанавливаем, и у нас индикации больше нет. Ну и также мы можем остановить здоровье. На этом мы урок заканчиваем. Всем спасибо за просмотр и всем пока!